а также останется Hydro94 монтаж, где я делаю мышапы, компиляции и прочий монтаж. Потому что это единственный канал, у меня с пока остался. А так вот все, кому тебя еще до сих пор интересен, подписывайтесь на новый канал. Hydro94 Reforged. Ссылка будет в описании. А также подписывайтесь на другие мои каналы и соцсети. То есть на телеграм-канал, на дискорд, на группу ВКонтакте. Обязательно.